Привет, друзья. С крещением. 2021 год, 19 января. Я, Я мужик. Так, хватит, хватит. Минус 15, между прочим. Привет, друзья. Привет, мои дорогие подписчики. Я вас поздравляю с Крещением. Погодка классная. Все хорошо, мне все нравится. Всем здоровья, любви, счастья. Подписывайтесь на мой канал. Будет еще много вкусного и интересного.